Всем привет, Макс Риск, Новый Год, Клэш, ой, Клэш Виллион, правильно сказал, да? А то перепутаешь, Клэш или Клэш Рояль, я помню там 11 -та арена и все классно было, да, ну, конечно, аккаунт, скорее всего, не сохранился. Новости, изменить игрового процесса, кстати, на статье у Clash Regions, Panna, «Pan...» «Pan игры Clash Regions, по поиску поискать в Яндекс лучше в Яндекс заходить, сразу писать сайт clash реонс или сайт clash сайт пан clash реонс так вот правильно вы найдете данный сайт или просто макс риск в яндексе так можно должны и меня и вот и этот данный сайт где друзья мы получаем на радики получается что нужно еще одну карту сыграть буквально битву кланов вы не можете участвовать в битву кланов почему если вы этой недели вы не участвовали в битву коллекции или в новый или Ой, ну Блин, я люблю кланы. Уясните меня, пожалуйста. Ладно. Друзья, так уж и быть. Я теперь в этом клане застрял. Ладно, думаю, что это будет хороший клан, поэтому выступайте все. Будем тогда 10 тусоваться. посмотрим, как наш там. Бывший. Итак, того одиннадцатое место. Посмотрим, как там делам. Да, сегодня не нам не получится. как прям все спланировано? Так, 69-м я занимаю. Тут 74 существа тоже хорошо мне снимают. Очень хорошая. нас тем более меньше игроков. И более самые стойкие. Тут 50 50. У нас 9 из 50. Конечно, тут так больше желающих вступить. Ну, это покруче. У нас больше игроков. Конечно, здесь раз больше у нас. Нормально. Тут 13. Бонбас блин тут куча русских захватили а можно мне создать, а еще один аккаунт Ну там нет для продажи не там для этого Создать еще один аккаунт Значит, это аккаунт хайбу для ролика там стать свой клан создать и битву кланов собирать трофии, и трофеи занимает упадение а потом я хотел бы второй аккаунт создать для того чтобы снимать там ролики так он хоть наберется, хоть доберется вот сюда топ-3 хоть там очень шикарно поэтому я так хочу топ-3 за вообще очень круто призвать крема э, крема что такое крема Кремах использовать дымовую завесу о -мо э, построить прям э, посмотри прямой эфир посмотри прямой эфир классный задание используя редкую использовать получить редкую карту призывать гоблина гоблина так вот значит у нас вроде бы... есть какая-то способность купить или получить получить посмотрим тв в онлайне прям сейчас тв в онлайн вот он вроде не это запись талии да, все нации а вот минут да и квест выполнит друзья прям смотрим отлично 110 кубков то есть вы так можете на ну, наш аккаунт тоже классно так ну посмотрим все я один зритель что происходит тут тактика, что я был предпринял отличная тактика я вот тут построил я вот тут построил куча куча заводов так ну насчет этих вот не знаю зачем ну ладно может они поменьше рангу чем я У них меньше ранг Новый год, елка шатается Вот это мне нравится анимация. Вот это вот респект, да? Ага, вижу куча защиты. Так. А кто враг? Так, где кто? Я не понимаю. Если бы прямо вот такие, вот я в шоке. Это ж начинающая еще, еще игра. Они все базы строят, блин. Тут пехот можно его вырубить, прокалывать они прокалываются. Ты чек врубай, горгу, А, ну тут уже без шансов, ну если постараться разыграть правильно, то можно. Так, мы все пострелим. Такой себе. Я могу сразу вперед идти, в лоб-воп! Лоб. Сразу проигрывать возможно. Первый классы ипанит. Забираем. Призвать крему маха, моя завеса, эту карту. вот О, да. Да, давайте возьмем на квесте, вот и все. все. Новая новая часть. Вау, меня серебро, кстати класс. Наконец-то серебро, блин! из того, что подписчики мне подсказать, спасибо, конечно, большое, прям. В игре <связывая> так лучше ну, понимать, чем просто говорить. Понимаете, <связывая> а, кто, а, кто это делает, чувак? Вот так что ли делает, потом как это я? Вау! Я ему дату познак, я туда иду. Ага, она меня атака, а какой у меня, в принципе? Глаз не знаю, что делать. Сделай что хм. Ну что, мать, в принципе, логично. Да, пойдет дай. Ааа. Пока. Сори, я не знаю, что происходит. Я построю не сейчас. Обраматы себя бро. Папа, нам не повезло все. Окей, отступай. Отступай. Ты красавчик, что ты жил? Отлично, так что да. Не сработалось. Окей, войска, за ними. Все, они готовы, твоей. Управляй. знаю по-моему куда идти пока что чувак просто держит стоит опять поиска на тебя это такой Блин, ну пожалуйста отбейся. Отбей. Ладно, забей. Просто дефнемся как-нибудь. Разбиваем базу. Забей, бро. Вот the guys, бро, забей. Вот the guys. Синий не бойся. Пай. моя достал он, наверное, спит, так достал на эксперт я вижу уничтожили а? ага. но у меня не такие еще сильные 5 левел у меня, меня самый сильный это у нас пока так регенерашнс да может можно я отпать чудима замец советский так что во-первых я хочу регенерашниц вот и все отстань регенерашнс тогда я идет понял план там с... про регенерашнс где никакого просто база ладно и опасно ну а кто тебе на воду во блин как это так как они так быстро вырубают, но слушайте, эти, эти штуки реально опасны. Берите такие штуки, как их зовут, кстати, лётчик. Это есть такие лётчики, лётчики, по ценам. В общем, с бэсами, новая тактика. Мы тут квест должны идти, а вот А дальше тут март. Ну, сори, в ровном один. Денька выиграть. И с оклаунцами. Ага, так как о том, что у нас не так уж и сынули. Заморозься, давай, ремонт, чтоб прям не успели. Давай тучка спора, кстати, на туману. это И Уже хотят меня вырубить А. Ладно, отметь. Отменить, я не хочу тратить рис. рис. Блин, они напали. А, я тоже. То есть вот такая. А как? Тво ж магнитолу, как? Наш напарник, что ты хоть ничего не. Какой-то орда была, кстати, только псы. Что за бессмысленные псы, блин? Я не знаю, как вот победил. Пересмотри. Пересмотрим, давай. Сдался, я тоже хочу сдаться. что как там сдаться? сдаюсь Пересмотрим, чем они там занимались. И чем ты занимался, блин. Я создал орду, сразу нападают Я не могу даже этого сивача призвать, как уже напали. 5 минут быстрая катка зато крысики. зато что-то я узнал летчики совместно с моей колоды вот это самое главное так даже если не построить башни они до сих пор выиграют конечно как-то странно но это доказательство тому что друзья есть способность даже так делать это ну, когда будет мне там защищать экономика своя хм. против летчиков а если летчика придут то что анкерлик в общем понятно я летчика тоже буду играть сами так было лично так кто вообще орду создавал я не понимаю развитие они базы экономику да я даже не видел что у него врага орда такая Почему ты не предупредил? Раньше ты предупреждал? Ну ладно, в принципе. А, и так еще на меня нападали. Я отвлекался здесь, как на тебя тоже нападали. Почему ты не сообщили Не стесняйся, нормально все сообщишь. У поломалась, конечно, проиграем. Че-то, на Кто призвал, блин? Видите, там фейм есть. О, а, оно класс. Так, это один на один можно. Так использовать Два на два нужно что-то получше. Только какая-то карта опасна. Тут можно не Артур сдавать. А с собой. Но летчики с Бэссом. Вот. То тут Бэссы, то тут Бэссы, тут летчики, то потом Бэссы. Посмотрим, что будет. По порядку. Все. Вот, и так он затащил, кто в горгуле этого демона он Кто, кого кого демона, то не понимаю. даже ту не построить. Экономика, даже демон не сделал, ладно. Ты знал, что мы проиграем, да? Понял. Раз, пожалуйста. Чем больше играешь, тем узнаваешь. Где демон твой? Ты ж говоришь, что ты призвал. Человек. Человек, Челов... а вон я, скорее всего. Глуп убивается. Из яиц. Ха-ха. Седьмого? Да, да ну тебя, ты ч прикалывайся? Ты ч, не офигел, блин? Седьмого тут. Так, а где враги? Я я уже тут, я был сюда, а почему? Ладно. Ну офигеть, блин, симурочки, симурочки, блин, хорошие создатели. Опять клан размножается, блин. Вот, них нужно уничтожать кланы, потому а недавно, не, ну почему-то не учат, не понимаю. Ну, ну, лично за такое время прокачать всех и научиться друг колоду можно. То есть я могу сам научиться такому. меня научил, что он старше, похоже. По колодам, конечно. С какими уровнями вообще? 1200. 000. Да что, их там, блин? Ненавижу то легко кстати класс тяжелый не понимаю внешний файд времени разработчики ладно я уже поднимал да привет уже заро что с тобой напишу что с тобой что с вами где актив О, а ч и Я фиолетовый, я что, заместили стал? Нет, участником. В общем, вступать реклам клану не на Баланса избавляется. Клановые игры сбор карты без этих. Вот он. мне не пускают там. Обидно. Ладно. КВС там ничего получить две редкие карты так ну что, что -то так а, -а, -а злечки, точно пока нереально совместно вообще мощи здоровики опасно максимум станции воздух максимум станции 6 6 6 блин это отличная колода я ее возьму под реально мощный на кого только так это 22 чем зачем брать на землю ты же сможешь так и построить море ты не берешь заморозку а если ты бы взял то бы спас спасся спасен был бы ну ты не берешь, поэтому бери его. Окей, спасибо. Окей. Прокачаем, потому что это и Итак, это минут не прям хватает, да? Реально хватает. Давай ему прям закупиться. Там буквально две штучки. 200 баллов потратить и что-то купить. давай тебе попробуем сейчас, потому что подумаем. что враги там не были сильными. Если прокачивать, то враги будут сильнее Или это не так работает? Это работа, если они играют не с друзьями. Они играют с друзьями, понимаешь? Да? Да, это бедно, кстати. Так нечестно. Не играть с друзьями так ли им легко. Добавлять друзья, друзья, да? Это вот сюда, вот где-то... Вот, вот вот. Добавить приглашение. А, так да, также можете мне отметить. Вот а такая галочка отметить. Я отметил кого-то, да? И с одним баллом с помощью. 4, 1, 4 7, 7, 7, 2. Так, так, так, виру. А, блин, с двух кланов, блин, они опасны. Если мы проиграем то. Ладно, конечно. Это понятно, значит, что... А что, я пил До шестого. Это значит, что... Макс риск. Это значит, что они слабаки Правильно. Что делаем? Конечно, биваем. Призываем колема. Э, но... Только дело в том, что у нас... А, есть мы правильно... Потом карту у меня замесли замесли зимую башню нормально так. я тут прям буду помогать да окей бро вот за гайс вот за гайс вот такое вот такое потом лечка будет все классно 500 еще одного. и так я уже пол карт уже э, посмотрел никого нету он о красава тактика рабочая наконец-то услышал один игрок мой напарник то что это рабочая блин а кто быстрее конечно псы по нашел кто сильнее кто сильнее кто сильнее но сильнее гнул сильнее если что гнул реально сильные подписчики наверное отступает чувак. На базу. У него все, что правильно на мный. на земные. Значит, что будем правильно только по бренду. Сейчас он будет готовить план Б. Ну, тоже план вот, Б. Deference. ну, в принципе, такой, да. Блин. ну ладно. О. а у меня тут один, ладно, чтобы там, чтобы мы там истощили О, еще один. Еще. давай. Идите. помогайте, чтобы победили бы. А потом возвращайтесь на базу и вернись домой кстати нужно строить тогда уже так скажем базу. давай здесь да еще здесь тогда будут Точка угу. Ну а завеса Они ничего не видят, отлично. Уже тут вот так у нас. Ой, наверное. Опана, Опа на Вот заказ отступаем Отступать! Никому подаваться. Хотя тебе покрепенный чего нет. Так, а мне нет, мне не видно по мне так мы должны призывать кого правильно летчиков летчики базы строить тогда то, то, то, то, то еще ледяные чтобы класть, <клес> выполняться да, выполняется нам нужны на разведчики Ты такой быстрый чувак нормально вкусно на такой если бьешь особо не бьешь mm -hmm. что не узнали о чем-то. Моя завеса. Не знаю, выроем или нет. Но летчики у меня красавы отдельно очки реально можно дойти да конечно их вырубать сильно очень но мой реально сильный оказывается так но всем база очки красава блин ну что такое активный чувак отступай отступи в голове отступай еще есть дым зачем ладно кидай я на базу отстань план б ресурсы, ресурсы собирай все также призыва призываемым мало регенерации потому что а там машина они, они живу человека я же буду долго регенерировать нам нужно разведчики Эй, пацаны Надо саву запускать. Вот, это правильное решение. А то вот так вот, ничего не добьется. Ладно, так уйти по полной программе. Наверно, по полной. И вот этот опасный, наверное. Конечно, надо на вес еще искать, как Идеть, быть, быть. Пумандиром. Чтобы идеально да, очень было. Все. Сюда идем. Давайте, ребят, вот сразу, запутимся. хе мы горгулеря нам вырубаем по-быстрому. Если им прямо столько менял у нас подавать что строить что-нибудь просто даже если прям вот так вот атаку сразу летчиками строить еще <laughs> по квестам еще там все там также еще длинная да. замок кстати очень классным штукам они реально живучие а вот летчики по умирали вот кто горкуль будет давать вот кто я что ли на теплин Про горову е -вой. Тут еще баз построен капец. Сколько тут у нас производства. Тем более эти вот летчики. Они нереально экономино класс поносят. Даже видели команду? А ну покажи, какой ран. обрадовался -мо ⁇ Да, реально мы крутые стали. В виде этого селача. Он Гаргули решил искать Друзья, ебой, я нашел эту тактику. Я искал ее Не, ну, с помощью ледяного башни еще ну. А если будет взял другого? Да, ну, хватит же менять. Получили эту карту производить в нормально. Хороший чувак, кстати, ледяной, кстати, покупайте его. не дорого. Стоит. стоит башню. по-моему, Крымомак. Самое прикольное существо в мире. Вот не ну, с карт всех. Реально. Лучница думаете? Ну может быть. Заместить ее. все хватит, все откуда тащина, остается только собрать там буквально. Кстати, а что если один из? Я к этому не готов, бро. Почему? Потому что эм, у нас.. Эм, так, скажем.. Первый левел. У нас тем более монета ограниченная. Хватит на такой клан, где там сейчас. Там активные игроки если вы хотите, чтобы ваш у вас там был клан активный, то или просто в каком-то клане участвовать, вот активно Ну пока что. Один день блин ну что ж такое, два дня, пять часов, один день. Леди, прояснить блин, пой, макс риск, ты пришел. Нет, тут здесь конечно еще покруче игроки, но прикольно, тут место вообще куча есть, друзья, прям сейчас, давайте. Клан называется легкотня, а не World так world minecraft там сервис он играл. карта понятная логично победа easy будет стараться конечно у нас есть новый что еще может быть важно вот что еще будет до 6 это знак друзья это знак то что у нас будет тут у, -у врагов поменьше там покупкам так а будем нам строить вот сказать бро строй стой строй давай я тоже куда пошел блин базу ладно, ладно. конечно я, я поздно сделал зато мы сделаем так что брак когда не подошел потому что мы тут опасны да? и все, блин, ладно. И на... -то... точку даже не использовал это один один согласится а, два, два такое да уже такое да? Алло, а, ну, такой, так, так, так. возможно, кого-то ты увидишь. Ой, ой, все же писами хочет назвать А да, еще я затащу Я мое не просто трусы, они бегут с поле боя, а ну иди сюда, блин, трусы давай Ади сюда, трус, блин давай еще одного, думаю. Так это еще не конец. Что-то. А. -а, -а. Надо вступать! На базу, блин. На базу. Я передумал, оказывается. Кремомаха ⁇ летчиков Бегут за нами. Бегут мало казармы знаю бро Бегом сюда все классно кемума. ума Наверное, может защитить постараться все охранять базу все нас напал замораживает реально классный чувак заморозка а вы его недооценивали. Ну я тоже не доценивался нормально. Все тут свои. Пошли! Кто победил? Макс, риск победил? Да ладно, я же тебе не верю, бро. Вот загайс. Вот так о, баз построим. А вдруг это сработается? Что, может война еще там? О, низи война. Где бой? Давай тут построим. Так, или не будем ладно идем идем пёсик идет все же значит нужно будет М -м -м. интересно что это такое блин а туман это тоже то угол ладно можно отступать А отступайте нет нет нет это шутка чувак блин шутка это шутка, чел, блин. Я не могу... Он, он не слышит, что-то, бля, пролежь жертвовать. Он нас обходит, чел. Я хотел, чтобы такой по-моему был бы. Ну ладно, атакуй. Ладно. Надеюсь на тебя. А, ну, рабочий, но... Сзади, сзади! Бро! Вот зыгайс. Вот зыгайс. Почему ты такой нуб? А вот ты не увидел его? Так, окей, тактика Б. Ищем врагам А вдруг мы заметим орду? Тогда будем уничтожать по полной. Что там уже? Шо все у нас. Вот за газ, бро. Крыло напротив крылынов. Признай кого даже призывать, слушайте. Эх, блин. Опасный ра. Зато я буду разведкать. Разведывать все всю эту местность. Давай здесь, давай еще разведывать. Сам стоя, отдыхай, бро. Вот, guys. Maybe, у меня уже тут. Ладно. Вот, guys. Угу. Mm -hmm. Не успеешь. Хе -хе. о Ты уже атакуешь бронь? Надо. Отдохни. Пять ячеек с малинкой. О, красава, строй там базу, базу строй. Чувак, строй базу! По-быстрому! Я тоже. Ой. Эх, так уж и быть пошли. Наверное, у меня уже 200 Мне не доказывается надо, добро. Вот загайс. быстрый псы кстати плохо вот так хочу арду победить <с> <с> победа друзья наверно к там не знает еще натуманчик вам возможно не помешает там может быть еще один бат построить но вдруг где-то здесь кого а атакуйте пока что больше больше призвать кстати да, ничего, нет, не больше вроде бы так на мой Класс, никого да класс кого-то давай взрывай всех как у варвара игра игра для варваров побеждали проигрывать есть за чего скажете из того что летчик появился кстати никого он что не понимаю мы реально первого левого прокачал Конечно прокачал Like, подписка и поиски видите, макс писать дискорд найдете и дискорд не его еще достижение друзья все не все уже. Да, класс я пошел а такое что узнал Вон, туда же. подарки везде ну вот ура хоть тут не празднует в этой серии праздник и роман о, блин, прям три тройка не хватает, блин, тут один балл блин. Ладно, так уж и быть. У меня тут ответили, да. Здорово. Что с вами где актив? Всем удачи и пока. И всем удачи пока. Я хотел биту кланов, но. Извините меня как это... Ну, в следующий раз. там завтра. Вы не можете участвовать в биту если в этой неделю в. Э, ту неделю вы не участвуете в коллекции. Не ну, как... о, одна недель я не участвую. В смысле разработчики? Эй, эй, это уже перебор. Мне ролики нужно снимать. Как неделю отдыха? Да сейчас. Всем удачи, пока. Будем что-то мутить тогда. Издеваться тогда на игроками Будем снимать тогда обычный ролик. Я увиду к уже там старый ролик был уже там без пару старых роликов. Я специально подготовил потому что я знаю. Что разработчики, игры какие-то подозрительные, они не доверяют ютуберам. свечи бейпста не доверяют, зубы не доверяют. Про вообще не знаем, поэтому там модераторов вообще мало. Не нужно им там И теперь еще. Роблоксы там не нужны. Роблокс, они роблоксы. У меня тоже есть канал по роблок... роб... роблоксу. Просто пиши. Просто пиши в поисках на youtube канал наш общий roblox макс риск найдешь канал вообще я не доверяю разработчикам поэтому если например, будем то придется или создать аккаунт новый или же а, не знаю Нет. пока что не пиши комментарий мне создать один аккаунт для роликов а этот аккаунт создам клан вступлю и стану номер один что победить разработчиков вот этот север сервер вот этот лидер блин достал первым меня занимает 70 кубков между что чувак я тебя жди тут кстати еще один будет чувак на помню не не похож на ушаля что такое мотодороб даннон юте борс хинбург я такой тебя не знаю если ты знаешь его хан напиши мне комментариях я потом узнаю Марка. Это у Макс Риск. Ясненько. Всем удачи и пока.